Ну, да, красавица человека пришла. Вот, идешь на взмоливание, когда я никогда считаю, не подошла. Хм. Любуюсь вчера Чайкой, но похоже, может она, а может другая. Она, здесь... она, она, она А, знает, вот эта красавица тут у гуляет. У, свои, видишь, у нее свои владения. Сидит, это ага, да. тут, тут гуляет вокруг околочки. Что-нибудь, рано или поздно. Тот-то -то мне чего-то оставил. Да, да. Сегодня такой теплый день. Так, Над морем такая несет. дымка. Нет, она не уходит, и я все на нее смотрю. Она на меня и думает, ну что ж ты ничего не принесла да, такая-сякая. Да. Смотришь. Ящики что, что да, будет? она думает, может что? Ты Удавится? долго будешь целиться на нее или фотографировать? я ролик записываю, и опять твое ворчание а здесь проявится. Тут, вот, да, ты же как всегда красавица. Повернись, я твой бочок. Ой, чудо какое. Ну, в природе есть такое чудо. Удивительное сочетание цветов белых и селых. Давай, иди, я тебя догоню, ты Тё, тё, тё. Вот такое из моря. Да, сегодня дынька на море. Тепло Марио такое. Да-да, вот нашла нужное слово. Марио. Ветра совершенно нет. Идм стоят. Люди сидят, а чайка совсем ко мне приблизилась. Так и хочется прикоснуться к ней. Но сегодня просто будет у меня ролик. Чайка. Привет с Балтийского моря. Смотрю на нее. Даже не хочется закрывать ролик. Ну, надо идти. Амиго ускакал уже вперед. Вот так. Красавица следующего раза. В следующий раз я обязательно что-нибудь принесу. Пока. Всем привет. Всем добра.